Вот и все, закончена работа И идет среди в Каскадер четвертого залета И последний самый каскадер Каскадер четвертого залета И последний самый каскадер Без брони идет, без автомата Покажь, рюкзак, дай чемодан Парень из последнего каскада Покидает мартовский Авган. Парень из последнего каскада Покидает мартовский Авган. Он почти у трапа Оглянется Остановится от чего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кен. От чего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кен. Может нет для радости причины, а может просто до смерти устал. Смотрит он на снежные вершины. Среди которых жил и воевал Смотрит он на горные вершины сред которых жил и воевал И когда прервав минуту эту Дружески махнет ему пилот Он щелчком отбросив сигарету Не спеша поднимется на борт Он щелчком отбросив сигарету поднимется набор И под гроз рев турбин родного Ила боевых традиций не забыв Он сбор техником по кружке шила Без закуски выпьет за отрыв Он сбор техникам по кружке шила Без закуски за отрыв И уже под мирный гул мотора по дороге к дому и весне Будет спать и видеть сны, которых Никогда не видел на войне, Будет спать и видеть сны, которых Никогда не видел на войне В полуснах, тех рейды и засады Пулемет дрожащий и горячо, И блокпот, где все его ребята. Живой и не раненый еще. И блокпост, где все его ребята Живой и не раненый еще. Будут в снах у каскадера горы, Весь перевал. Не будите люди каскадеру, Он свою войну отвоевал. Не будите люди каскадера, Свою войну от